Всем привет! Сейчас 14.00, в моих руках кофе, а значит это кофе с психологом. Меня зовут Таисия Василюк и сегодня мы с вами поговорим на тему «Как не сойти с ума во время карантина?». И первое, что предлагаю вам сделать, это, конечно же, отметить, слышно ли меня и видно вам хорошо, э, на связи ли вы уже и есть ли у вас картинка, если у вас звук. Э, пожалуйста, поставьте мне какие-нибудь сигналы, поставьте мне плюсики, или лайки, ну, хоть что-то, чтобы я понимала, что вы меня видите и слышите. Есть картинка вообще? Угу. Окей. Мы с вами сейчас будем говорить о том, что кризис у нас, собственно, будет и ожидается длинный. И что рекомендуют в этих случаях в целом? Видно, слышно? Да. Ага. Хорошо. Кризис у нас будет длинный, собственно. Друзья, давайте будем готовиться к тому, что мы говорим сейчас не о карантине, а о процессе в целом, который нас ожидает. То есть это это речь идет и о карантине и о том что последует после него потому что из кризисов не бывает быстрого выхода то есть у нас есть какое-то начало какое-то вхождение какой-то процесс какая-то концовка когда даже карантин закончится люди еще какое-то время будут привыкать будут выходить из него но мы сегодня с вами будем говорить о том как же принять, как переждать. И даже речь о том, чтобы не пережидать, а дело о том, чтобы начать новую жизнь. В психологических и даже в эзотерических практиках есть такой элемент, как если вы не знаете, сколько продлится, если вы находитесь в стрессе, просто представьте, что это будет длиться бесконечно, что это не закончится никогда. Представьте, что бы произошло, если бы вы поняли, что карантин это навсегда, что это не этап вашей жизни, а это, собственно, ваша жизнь. Что бы вы тогда предприняли? И вот первое, о чем мы с вами поговорим, если э, принимать, что это надолго или это навсегда, как вы начнете себя вести? что произойдет с вами, какие привычки вы начнете внедрять. И э, я предлагаю провести это в формате некого диалога, конечно же. Э, если вы со мной будете на протяжении этого времени как-то согласны, вовлечены, вы можете ставить смайлики, лайки, чтобы я понимала, что мы с вами на одной волне и движемся в верном направлении. В конце я вам дам коротенькую практику, которая тоже в том числе поможет вам находиться поможет вам пережить карантин находиться в целостности собственно с самим собой и не просто у нас это был диалог а это была еще некая польза для вас если у вас будут возникать какие-то, собственно, вопросы, пишите мне, я буду стараться следить за ними, и мы будем стараться отвечать. К сожалению, во время прошлого эфира почему-то не все вопросы были видны, но ну, в любом случае какие-то из них мы зафиксировали, будем стараться ответить в диалоге в этом эфире, поэтому ваши вопросы не остаются незамечены, в любом случае пишите их и задавайте. Чем больше вопросов вы задаете, тем больше у нас есть с вами коммуникация, и я могу помочь непосредственно вам. Итак, карантин. Вернемся к нашей тематике, как не сойти с ума во время карантина. И Первое, что мы видим, это то, что сейчас весь интернет в кучу полезных советов, в кучу рекомендаций, что же вам нужно делать. И тут мы начинаем понимать, что оказывается понятие экстраверсия и интроверсия э, раскрываются. То есть это не просто какие-то названия людей, которые больше или меньше могут сидеть дома, или больше-меньше взаимодействовать с внешним социумом. Нам говорят там «читайте книги, смотрите фильмы, проводите время с любимыми». да. И, значит, экстраверты такие смотрят, ладно, читать книги, хорошо, сегодня я почитаю, а завтра мне что делать? Да? Интроверты могут похлопать в ладошки, сказать, вау, книги, боже, я мечтала, у меня еще 20 на полочке стоит, ура, ура, ура. И тут мы понимаем, что экстраверты, они больше хотят, оказывается, общаться с людьми. И оказывается, им это категорически не хватает. И даже у активных интровертов тоже э, возникает эта потребность. Потребность в социуме, конечно, друзья, мы все с вами находимся в социуме. И а, тут мы начинаем вспоминать, что в какой-то момент... То есть было где-то наше детство, и мы как-то там гуляли с вами во дворах, и не было тогда вот это вот электроники, не было, собственно, наших мобильных телефонов. И когда мы смотрим, как гуляют наши дети вот в этих соцсетях, в этих мобильных, мы, конечно, что говорили? О, были времена. И тут эта электроника может нас спасти, на самом деле. да То есть у нас есть какой-то доступ с вами к чему-то, к чему прежде не было. И прежде мы бы переживали карантин совсем по-другому. У нас есть онлайн психологи выходят в онлайн ваши друзья выходят в онлайн вы можете создать себе социум друзья для того чтобы набраться энергии экстраверту в любом случае нужны люди поэтому позаботьтесь о себе если вам не хватает близких возьмите бокал вина включите skype поговорите с подружкой посидите с ней несколько часов и поболтайте ни о чем да, это, конечно же, не будет подружка рядом, которую вы можете потрогать за плечо, за руку, да, то есть, но она все равно в этом пространстве, здесь и сейчас, в любом случае с вами. Поэтому, друзья, пользуйтесь этими моментами, создавайте себе, переводите в онлайн все, что вы можете перевести, и подстраивайтесь под эту жизнь. Не делайте период, делайте, как вы будете жить, если это навсегда. Постройте себе график. И сейчас мы поговорим о том, что также стало понятно, что были люди, которые строили планы. Есть у нас рациональные люди, структурные, да, которые тоже построили какие-то планы на эту жизнь, которые сейчас рушатся. Есть более гибкие, которые сказали, ну, карантин, мне есть чем заняться, да, мы опять-таки видим интернет, делится на людей, которые говорят, боже мой, что же нам делать, у нас были такие грандиозные планы. И люди, которые говорят, да, ну, все нормально, мы переживем, все классно, мы находим себе чем заняться, да. Что можно сказать в целом для всех людей, не только для рациональных? Что сейчас поможет? Так, чтобы ваш мозг не сходил с ума. Потому что в начале, первый этап карантина, это даже интересно. Что-то поменялось нашему мозгу, всегда интересно что-то новое. Что-то происходит в вашей жизни, что-то, что не происходило прежнего. Смена картинки – это всегда ресурс. Но получается, что длинная смена картинки – это уже не такой ресурс, и нам нужно приспосабливаться к жизни друзья я вам очень рекомендую сделать уже новые ритуалы уже новый график жизни вы можете себе сделать привычный какой-то для себя на этот период э, график вставать каждый день в 9 утра э, готовить кушать одеваться ну то есть как то как как бы вот оделись на работу до да? выделять время рабочее то есть какие-то ритуалы которые вам э, придутся по душе в том числе это могут быть не Некоторые э, ритуалы не такие характерные для ваших обычных дней. Например, каждый день в 15.00 я созваниваюсь со своим другом. Это тоже ритуал. Не нужно прям вот делать их супер какими-то рабочими. И не нужно планировать далеко, потому что если вы будете планировать далеко вашу деятельность или ваш график, это может опять не случиться. Запланируйте, как бы вы жили одновременно всю жизнь и при этом подумайте об этой неделе. То есть такой некий пространственный процесс, да? то есть время бесконечно и одновременно мы живем здесь и сейчас. Значит, потом прошу вас дальше, что самое важное в этот период, это следующая такая рекомендация, это, конечно же, не жить в стрессе, не жить в постоянном напряжении. Потому что напряжение и стресс, оно провоцирует, знаете ли, и хронические болезни. Оно в любом случае деструктивно для вашего тела, для вашей психики. И сейчас мы понимаем, что очень важно нам выходить из этого стресса, расслабляться. И многие говорят, как же мне нужно расслабляться, если я вот постоянно в стрессе, я переживаю, я не знаю, что будет завтра, я пережидаю этот танк. Друзья, очень важно не переждать, очень важно жить, очень важно жить здесь и сейчас. И, конечно, важно, я вас понимаю, что вроде бы я в стрессе, некуда вывести этот стресс да важно начать выводить этот стресс И сейчас я вам дам несколько рекомендаций с точки зрения даже телесно-ориентированной психотерапии есть упражнения которые можно делать онлайн есть упражнения которые вы сами себе можете сделать и они довольно простые и бытовые сейчас послушайте их внимательно и возможно что-то подойдет именно вам и вы сможете сделать дома облегчить свою ситуацию в плане стресса, потому что это очень важно, чтобы ваш стресс не копился сейчас в теле, потому что когда он копится в теле, у вас в любом случае падает иммунитет или на хронику или на еще что-то, мы не будем сейчас негативным. Вам нужно в позитив, вам нужно скидывать напряжение и стресс. И мы сейчас говорим о том, что вот эти вот простые упражнения могут быть начаться с легкого. Давайте обратимся к Италии, что они сделали. Они начали выходить на балконы в определенное время. Мы видим и ритуал в этом, и э, телесную терапию, потому что они начали петь. Они выходят э, в определенное время на балконы и одновременно поют. Что они делают? Они сбрасывают стресс. Друзья, я думаю, что у вас есть какой-то караоке, сейчас в ютубе доступно. Вы включаете песню и всей семьей горланите эту песню, еще подругу по скайпу подключаете, и все вместе. Да? То есть таким образом из вашего сердца, из вашей души, из вашего тела, через ваше горло будет выходить звук, некая вибрация, и вы будете в любом случае облегчать свое состояние. Простой доступный способ, все могут его сделать дальше мы говорим о том что если проблема глубже я понимаю что я уже на стрессе я понимаю что я изолирован дома мне тяжело я не знаю что делать а мы еще не настолько изолированы как некоторые страны да то есть мы еще э, можем выйти даже на улицу э, пройтись в магазин что тоже неплохо даже вдвоем э, вот поэтому в любом случае э, у нас есть э, люди все равно которые даже в этих обстоятельствах уже испытывают стресс и здесь можно поорать когда у нас что-то сильно беспокоит крик звук порать потоптать если вы просто ступнями начинаете топтаться очень- очень сильно по полу плотно прилегая ступней и кричать в этот момент и кулачками еще помахивать стресс начнет выходить из вашего тела. Из вашей души вам станет легче уже через несколько минут. Также мы можем брать подручные предметы. Например, подушка. Если у вас нет дома, груши случайно не висит. У некоторых, я знаю, уже висит. Но вы берете подушку и вымещаете агрессию на ней. Вы визуализируете на этой подушке перед вами, что вас беспокоит какие у вас есть чувства, что вы ненавидите, что вас обижает, что вас злит. Вас злит коронавирус? Визуализируйте эту, эту подушку коронавирусом и лупасите ее, что есть сил? Вымещайте свой стресс, свою злость, агрессию, агрессию на подушке, а не на тех, кто рядом, не на тех, кто живет с вами, поддерживая сейчас вас, не на своих партнерах, не на своих детях. Лупайте, пожалуйста, вещи. Это намного лучше, чем лупасить своих родных. Потому что стресс, который копится, он так или иначе будет выливаться на тех, кто рядом К сожалению, наши близкие именно в тяжелые моменты переживают наибольший стресс, в том числе и от нас Поэтому я рекомендую вам все-таки брать какие-то вещи и на них вымещать вот этот стресс Дальше мы можем сказать, что в целом, конечно же, полезна любая физическая активность, и в это время это могут быть и онлайны. Очень много сейчас бесплатной йоги, бесплатных упражнений люди проводят каждый день. Чем создают вам некий график, в том числе, да, некие и графики, ритуалы, и все, что я сказала прежде, и добавляют вам туда еще и физическую активность, в том числе у нас есть телесная терапия онлайн. Вы можете присоединяться к ней абсолютно бесплатно сегодня в 16:00. Она доступна только для тех, кто есть в нашем чате телесно ориентированной терапии. Доступ к чату вы можете получить прямо сейчас. Мы считаем, что есть необходимым помочь всем людям. Людям, которые вот сейчас желают получить помощь э, то есть обратить внимание на те органы которые э, обращают внимание коронавирус и обезопасить их э, создать дополнительный ресурс для того чтобы вам не пришлось обращаться к вашим болезням для того чтобы вам пришлось э, все-таки э, до этого знаете до того как организм заболел поработать на эту зону и ему не пришлось болеть чтобы обратить ваше внимание туда узнайте с чем связаны эти органы и как вы можете помочь прям сегодня в 16.00 пожалуйста получайте ссылочку она сейчас прям доступна в комментариях вам ее скинули поэтому вы можете туда переходить добавляться и добавляться к нашему онлайну только в закрытой группе мы будем это проводить и любая физическая активность как я уже сказала будет вам на пользу ну, в целом, я вам должна сказать то такой маленький превью, да, то есть то, что э, в целом наши надпочечники не должны страдать, потому что когда вы находитесь в постоянном стрессе, в том числе и надпочечники, они вырабатывают высокий уровень кортизола, и когда это немного, это стимулирует нас к действиям, это неплохо, но когда это находится в постоянном стрессе, то в хронику начинают входить в ваши слабые зоны, э, то есть... Вообще могут не связаны быть с коронавирусом старайтесь избежать этого все-таки это очень важно правда избавляться от стресса не игнорируйте это дальше то что можно сказать по нашим рекомендациям я надеюсь вы все еще с нами, что вы видите плюсиками там если мы с вами на одной волне все-таки значит перебывайте в момент здесь и сейчас знаете люди э, придумали что мы куда-то все время бежим мы живем в 21 веке мы спешим мы все время находимся в стрессе в неком напряжении этого напряжения становится настолько много что люди когда я говорю расслабься чаще всего говорят а я не знаю как что такое расслабление и когда мы понимаем что у нас нету баланса напряжения и расслабления тогда я уже говорила я всегда говорю это на своих семинарах Самое страшное, что может случиться, это человек, который перебывает в напряжении, его откинет в максимальное расслабление, потому что нельзя жить в постоянном напряжении. И чаще всего это происходит с помощью болезни или с помощью вируса. Поэтому это очень логично, что в наш век людей высадили дома, в том числе, да, и заставляют задуматься о том, как важно расслабиться, что важно для тебя, как ты вообще получаешь удовольствие в течение жизни, куда ты бежишь. Что ты делаешь для момента здесь и сейчас? Итак, на карантине сфокусируйтесь на здесь и сейчас. Делайте себе ежедневное действие, которое вы делаете для удовольствия, которое заставляет вас вернуть в этот момент. Это может быть хоть вязание, хоть любой там, эксперимент телесного характера. Опять-таки, упражнение я давала в предыдущем. Кофе с психологом, можете посмотреть его. И там есть упражнение, что можно делать со своим партнером, чтобы возвращаться здесь и сейчас. Не буду повторяться. Поэтому делайте все, что может принести вам удовольствие. Прямо здесь и сейчас. Дальше по рекомендациям. Мы сейчас можем сказать, что не стоит планировать далеко вперед, что, конечно, у нас есть рационалы, которые там, еще раз планировали, да, вернемся, но мы говорим больше сейчас не об этом, а о том, насколько важен процесс, да? то есть о процессниках. Есть люди, они делятся на определенную группу, процесс, результат. То есть те люди, которые больше э, в процессе, больше находятся в течение этой жизни, говорят, я живу в потоке, я чувствую. Или результат, те люди, которые идут на гору, идут вперед, добира добираются до вершин, которые говорят, я достиг этого, этого, этого, сейчас тяжело чего-то достичь, да, когда мы сидим на карантине, хотя они могут сейчас пытаться это сделать. Э, мы говорим о том, что можно побыть в процессе. Это не значит, что вся ваша жизнь должна быть в процессе, вы срочно, срочно должны перекрутить переключиться это такая некая проработка да вы можете позволить себе побыть в процессе а если вы еще удовольствие от этого получите вау здорово у вас получилось значит и сейчас я понимаю что если у вас накатывает стресс и вы не успели сделать какие-то упражнения не успели выработать себе график не успели сделать все о чем я говорю и вас накатило срочно Конечно же, нужно срочно включаться в что-то, что несет вам пользу, а не негатив. Понимаете, все мы с вами выйдем из этого процесса, из этого стресса, из, этого, из этой трансформации, или в плюсе, или в минусе. И очень важно, чтобы вы вышли в плюсе. Что для этого можно сделать? Составить список заранее. Если вы не составили, срочно переключайтесь на, на что-то, что вам доставляет позитив Но если мы говорим, что мы сейчас с вами смотрим этот ролик и готовимся, как пережить э, и не сойти с ума, да, как пережить карантин То вы составляете себе список Там может быть вот, бокал с подругой в скайпе, там может быть срочные телесные практики, упражнения, йога даже приседания стресс на кухне вы срочно начинаете приседать мыть посуду да что-то одно лучше что то что доставляет вам удовольствие и у вас должен быть некий такой список пение выйти на балкон выкурить сигарету все что угодно но чтобы конечно лучше чтобы оно позитив несло а не деструктив вашему телу но тем не менее какая-то вещь лучше написать этого список и когда вас включают в негатив чтобы оно вас переключало в позитив друзья чтобы срочно вы могли дать себе такую знаете некую дозу активным действием и э, вам было бы сразу легче значит смотрите что еще какие возможности давайте подумаем открывает э, карантин перед нами сейчас очень многие приходят в онлайн и становятся бесплатно доступна классная информация вспомните чему вы всегда хотели обучиться полезьте в интернет поищите кто дает эту информацию где дает послушайте попробуйте сейчас то время когда вы реально здорово можете просто бесплатно обучиться получить эти знания этот опыт и у вас есть на это время может быть, самое время, некоторые, может быть, с карантина повыходят абсолютно в других профессиях, успеют вспомнить, к чему тяготела всегда их душа, успеют посмотреть что-то и понять, что им вообще по другой дороге. Здорово, друзья, делайте это. Это сейчас в доступе, все переходят в онлайн. Класс, берите, берите от мира все, что он вам может дать. Подумайте, зачем этот карантин лично вам? также как я обещала практику в конце давайте у нас есть еще немножечко с вами времени последняя моя рекомендация на сегодня конечно же это можете очистить все что чем тяготите свое настоящее те моменты не которые сейчас у вас в карантине а те моменты которые тяготят вас ежедневно очистите старые смс очистите э, лишние вещи, шкафы, передайте их или в детдом, или э, вынесите их на улицу, обязательно найдется, кому забрать их, кто в них нуждается, очистите свое пространство, что-то, что забирает энергию у вас ежедневно, когда нет этого карантина. И э, так случилось, что у нас чаще всего с нашим прошлым есть некие ниточки, есть некие взаимосвязи с нашими бывшими партнерами, с нашими бывшими работами, с нашими бывшими идеями, которые мы воплотили и не воплотили, друзьями, то есть это идет работа с нашим сердцем, с нашим социумом и с нашим мозгом. И я вам предлагаю коротенькую практику на то, чтобы сейчас уже освободиться и чуть-чуть облегчить ваш ум, и ваше сердце на то чтобы вынести лишний мусор не только из вашей квартиры а еще и из вашего внутреннего ментального и, и, и вашего вообще тела как такового и для этого я вам предлагаю сейчас буквально пять минут времени это вашего займет у нас больше нету собственно с вами строится поудобнее в идеале, вот даже если вы сидите на столе, на столе тоже можно сесть удобно. Выпрямить позвоночник, это не значит, что вы там разваливаетесь, да? Вот просто ваши, э, просто удобно сесть для того, чтобы соприкасаться с какой-нибудь поверхностью. Выложить руки на колени, вдохнуть и закрыть глаза. То есть в идеале, если вы вытяните позвоночник, макушка вверх, закройте глаза и погрузитесь сейчас в себя будете слышать только мой голос и обратите внимание сейчас на то что ваше тело здесь ваше тело сейчас оно находится прямо в этом моменте вы можете дышать вдох-выдох почувствуйте немножечко какой воздух вы вдыхаете выдыхаете теплый или прохладный то есть на вдохе возможно он такой более прохладный на выдохе уже более горячий окунитесь в это и обратите сейчас в вашу голову в то, как там находится все. Находится оно э, в папочках, в файликах, или там есть какой-то э, в стороне мусор, да лежит. То есть обратите внимание сейчас на то в вашей голове образом. Попробуйте представить, визуализировать это любой, любым образом, любой метафорой. Что там в голове есть, что вам нужно выбросить прямо сегодня? Прямо сегодня достать оттуда и, и выбросить. Это может быть в форме черного шарика, в форме вы прямо можете визуализировать этот мусор, в форме чего угодно. Представьте себе это. И теперь просто вернитесь в центр вашей головы, и как будто на лифте спуститесь вниз, в ваше сердце. И теперь тут посмотрите, что там лишнее. Лишние партнеры. Что там вообще происходит в вашем сердце? Там все по полочкам или там все разбросано? Есть ли там какой-то лишний мусор? Лишние ниточки, которые тянутся к прошлому, к вашим партнерам, к вашим идеям? Куда тянется ваше сердце? И если есть что-то лишнее, лишние ниточки, опрежьте их. Если там есть мусор, обратите внимание и сделайте такую же метафору. Некую метафору того, что происходит, что там лишнее. Увидьте это в форме образа. Опять-таки, любой образ, который вам приходит на ум. И теперь... Вот представьте как будто вы отдаленно смотрите одновременно на вашу голову и сердце то есть бывает такое что у вас мусор только в одной части или ниточки соединяют только вашу голову сердце обратите внимание где сейчас есть мусор и давайте решим как мы с вами его достанем вы можете взять ментальную лопату и достать его прямо оттуда сейчас изнутри. Или подкатить кран внешний и вытащить его крюком Или с криком просто разбросать в стороны. Или большой вы такой образ рядом может достать туда огромной рукой и достать этот мусор. Просто или. Огромный поток воды с вашей макушки, такой светлой, яркой воды может спуститься и вымыть этот мусор из вашей головы, из вашей души. Что-то, от чего вы давно хотели избавиться. Просто позвольте сейчас прямо, ментально, через образы, через ощущения, почувствуйте, как вы освобождаетесь прямо сейчас от этого лишнего мусора, от этой связи с прошлым, которая давно вам не нужна. И прямо сейчас сделайте глубокий вдох и плавный выдох ртом. И почувствуйте, как это здорово, когда вы вымыли весь лишний хлам из вашего тела, из вашей души, из вашей головы. Просто попробуйте почувствовать это удовольствие прямо сейчас. Вы сделали маленькую работу для большого дела, для своего будущего. Живите, получайте удовольствие, медленно раскрывайте глаза, поблагодарите себя за то, что у вас получилось сделать эту классную работу, очень короткую на самом деле, 5 минут мы с вами этому уделили, но тем не менее это будет очень эффективно, если вы по-честному это сделали. И, друзья, у нас есть с вами буквально одна минута, если вдруг у вас есть какой-то вопрос, я отвечу вам на него сейчас были какие-то вопросы да если если раздражают те кто находится с вами рядом вам все равно нужно перенести этот образ на вашу подушку или на ваш диван Возьмите, представьте этого человека и бейте все равно подушку. А еще знаете, как в компаниях за границей распечатывают фото человека, прям крепят его булавками и начинают лупасить прям этого человека на подушке. Но лучше вы отлупасите подушку, чем своего родного, близкого, потому что вам еще с ним весь карантин переживать. Кто не виноват? Близкий не виноват в карантине, да, он не виноват. Как при, перестать есть тортики? Ну, тортики это в любом случае некое замещение. Когда мы едем в тортики, нам, значит, чего-то с вами не хватает. Поэтому, пожалуйста, найдите, чего вам не хватает, разберитесь и заместите это чем-нибудь другим. Как минимум, телесными практиками сегодня в 16.00 можно это заместить. Друзья, наше время подошло к концу, если у вас будут вопросы, когда вы пересмотрите это чуть-чуть позже, оставляйте их пожалуйста, мы все равно в следующих эфирах будем максимально стараться на них ответить. С вами была Таисия Василюк, у нас сегодня было кофе с психологом, присоединяйтесь к нам на телесную практику в 16.00 и будьте счастливы, живите настоящим, всего вам хорошего.